Привет ребята, добро пожаловать на канал Сегодня я вам покажу все свои сделки за эту неделю, вот так вот мы бодро залетаем в этот видеоролик, Также же вам покажу свои среднесрочные позиции покажу сколько удалось заработать, в общем будет куча полезной информации, ставьте лайк авансом, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ну и собственно давайте приступать к разбору сделок без лишней воды, сразу скажу то, что было очень много убыточных сделок, я бы сказал наверное даже большинство сделок было убыточных и только лишь несколько сделок было положительных, но опять благодаря этим сделкам пару положительным я вышел в плюс за эту неделю есть у нас вот такой вот локальный уровень сопротивления первое касание на истории есть еще второе касание его там вот отметил эта монетка у нас хорошо активно выросла есть вот этот вот уровень собственно есть хорошая активность у нас по стаканам здесь меня забирают в позицию часть закрывается по лимиткам и остатки закрываю уже по рынку на кнопку d ничего не пересиживал забрал то что просто рынок дал то что дала именно эта ситуация вот как эта сделка выглядит по дневнику трейдера, заходил вот здесь, так выглядела формация, удалось забрать небольшой профит на 24$, доллара буквально микроскальпик, но в целом отработал я эту сделку хорошо, забрал реально то, что давало, следующая сделка была открыта по инструменту Dash, этот инструмент у нас активно рос, также в последнее время в него зашли объемы, поэтому можно было предполагать то, что у нас реально пойдет какой-то хороший даже пробой вот с этой вот самой локалки, выставил одну часть вот это вот место, вторую часть выставил вот это вот место, собственно по этим вот локальным уровнем то здесь первая часть здесь вторая часть активность стакане мне не нравилось но все-таки решил пихнуться забирает мою первую отложку забирает второй, никакого импульса не идет сразу выхожу по рынку ничего не пересиживаю пробой не идет сразу вышел сделал все правильно поэтому ничего тут плохого нет пихнуться можно было пробой мог реально пойти в монету зашли объемы можно было пихнуться но пробой не пошел под дневнику трейдера эта ситуация выглядела вот так здесь я заходил там где зеленые треугольники и красные треугольники это там где я выходил формат у нас выглядит довольно таки интересно могло реально пойти но не пошло, отдал здесь 14 долларов, считай, просто на комиссию. Буквально там микростопик получился. Следующая сделка была открыта по инструменту DOIDX. Возможно, туповатая сделка. Сразу скажу то, что не хотел сюда заходить, но что-то мы с ребятами из дискорда решили попробовать. Я думаю, почему бы со всеми не залететь. Формация у нас выглядела вот так: есть первое касание, есть второе касание. Есть что-то похожее на проторговку, в плюс в эту монету недавно зашли объемы. Можно было по сути попробовать. Здесь поставил отложенную заявку на открытие позиции здесь сразу заявки на закрытие плюс здесь была плотность собственно в расъедании которое я и заходил но тут есть мой косяк на самом деле я просто вижу крупные принты думаю ну наверное стоит зайти тут я вижу то, что движение никакой не идет что я тут стою в позиции не понимаю вот была точка выхода была точка выхода просто без убыток там чисто дать на концу Чо я тут стою Вообще, короче, непонятно. Да, меня там забирают по стоп-лоссу, потом пойдет хороший пробой. Но это уже было не технично. Можно было выйти на много меньше минус. Что я тут пересидел, сам не знаю. Себе оправданий найти не могу. В целом, туповатая была сделка изначально. Вот как эта сделка выглядит по дневнику трейдера. Здесь я заходил, здесь я вышел, отдал 3-4 доллара, хотя опять же, этого убытка можно было избежать, потому что изначально мне эта формация уже не нравилась. Следующая интересная сделка была открыта по инструменту BNX. Как вы видите, здесь я наблюдаю на пробой локальных уровней сопротивления, но как вы видите, здесь я точку входа пропустил. Изначально я поставил отложки, думаю, ладно, залечу по отложкам, потом что-то отложки отменил, думаю, не, как бы не буду заходить, что-то не нравится тут я короче наблюдаю за активностью в стакане вижу то что лента у нас начинает потихоньку заход тухать вот точка входа давай заходи чуть поздно даже зашел короче на ножик взял короче ножик Сразу перетянул стоп-лосс без убыток Пошло у нас хорошее откатное движение Правда тут я до конца сделочку не записал Потом я вам ее полностью покажу в дневнике трейдера Я потом просто стоп-лосс уже передвигал Где-то прятался за плотностями Вот прям сейчас я это делаю да, И потом старался вытянуть прям какое-то максимально хорошее движение Но в целом здесь можно было и отработать и пробой этого уровня Но к сожалению у меня там не были выставлены лимитные заявки здесь вот эту монету зашли объемы Плюс она на истории уже себя неплохо показывала То есть отработала даже локалочки хорошо пробивал поэтому вполне можно было ждать какого-то хорошего пробоя. Здесь был уровень, на истории был здесь уровень, и также у нас вот здесь был уже локальный уровень. Это можно было считать за маленькую проторговку, можно было словить пробой. Но опять же, я не словил, но зато хоть взял ножик. По дневнику трейдера эта сделка выглядит вот так. Можно было выжить, конечно, немного побольше, но меня уже закрыло по стоп-лоссу 1.41. Зашел на одну треть объема, потому что если я захожу в ножик, в ту ситуацию, которую я не понимаю, я захожу вот примерно на реально одну треть объема. Получилось всего лишь 66 долларов если бы зашел на рабочку, вышло бы долларов 200, но этого я не делал. Следующая сделка была открыта по инструменту Litecoin, как вы видите, лента у нас активная, плюс я заходил за плотностью, тут произошло, короче, убийство, меня сразу закрыло в позу и, короче, все, вкатила цена, никакого хорошего толкового пробоя уровня не было, хоть информации смотрелась неплохо, рядом было круглое число 80 долларов, я думал, пойдем пробивать прямо с локалок, но, как вы видите, мы четко-четко ударились 80 долларов и отскочили, возможно, тут надо было рассмотреть вход именно в круглое число, именно в 80 долларов, плюс там на истории реального вот был еще уровень, то есть в целом, если бы была вот такая вот формация и заходить где-то на 80 после разъедания плотности вот здесь, то в целом можно было бы попробовать, но опять же я хотел набраться с локалок, по факту пробой мог реально пойти, но пробой к сожалению не прошел и я закрылся убыток, вот как выглядит эта сделка в дневнике трейдера, вы сами видели как я ее отрабатывал по-другому отработать там было просто невозможно, просто вот грубо говоря просто убило, да и все, короче отдал 56 долларов на эту вот неприятную ситуацию следующая сделка была открыта по инструменту опт здесь я получил убыток на 58 долларов и здесь было довольно таки интересно записи у меня нет но вы бы там я думаю поуграли. короче есть первый уровень сопротивления здесь есть также второй уровень сопротивления плюс в монету вышли объемы можно было ждать хорошего пробоя захожу все четко классно но в этот момент я кликаю на окошко в хроме и начинаю прожимать кнопку d то есть здесь я спокойно мог выйти в безубыток того что я прижимал кнопку d в хроме то есть вы поняли я просто не закрывал эту позу я уже сижу начинаю переживать потому что меня реально тащит и потом когда я уже допер то что у меня кнопка то в хроме работает а не в терминале и тут я короче вышел убыток 58 долларов неприятно некрасиво но такая сделка есть следующая сделка была открыта по инструменту sol здесь просто произошло тотальное убийство меня в общем рядом отметка 15 долларов плюс есть локальный уровни сопротивления думаю ну все есть проторговка ща полетим у нас активная. Я, короче, нажимаю кнопку D. Видите, сколько ошибок у меня летит? Вот, сколько ошибок полетело. И, короче, как я не пытаюсь закрыть эту позу, я ее не могу закрыть. Вот, кнопки D прожимаю, не могу. Потом думаю, ну сейчас лимитками закроюсь, Я что -то не вижу то, что я лимитки не в ту сторону открываю. Это сейчас я уже пересматриваю. Вижу то, что я тут добавляюсь хотя Я хотел закрывать эту позицию. То есть, у меня не было тут планов пересиживать. Вот просто посмотрите, сколько там ошибок у меня с справа летит. Пытаюсь закрыться, ничего не Улучшается. И потом я уже спрашиваю, пацаны, что делать, как закрыть эту позу. И потом я уже перешел непосредственно на биржу Binance и там уже закрыл эту позицию. Да, было неприятно, да, было жестко, столько нервов отдал на эту сделку. Плюс, блин, закрылся. Вот так вот некрасиво, по дневнику трейдер эта сделка выглядит вот так, как вы видите здесь убыток получился больше обычного, ну потому что я пока там раздуплился как мне закрыть эту позицию, плюс нечаянно там как-то добавился, то есть я бы тут не сказал, что там моя какая-то вина, да возможно моя, я там что-то не прочитал в правилах, что-то не так сделал, но в целом меня просто не крыл терминал, я бы здесь закрылся намного меньше убыток, получил бы там ну долларов каких-то 20-30 убыток, да, было не так бы, ну не так обидно, а тут закрылся вот минус 100 баксов и уже Реально как бы обидно и реально неприкольно. Следующая последняя скальп сделка на сегодня была открыта по инструменту эфир. На истории есть у нас два локальных уровня сопротивления. Это все можно посчитать за проторговку. Плюс здесь у нас есть круглая отметка 1230, 1235. То есть в целом это хорошие наторгованные уровни. Это у нас уровни на истории, это у нас локальные уровни. Здесь лента у нас становится максимальной активность. У меня уже стоят отложки на открытие этой заявки и уже много лимитных заявок на закрытие. Давайте посмотрим, как это все отработало, все было очень круто, активная лента, захожу в позу, идет хороший импульс, на импульсе у меня фиксируется позиция, там немного, конечно, на мелочь меня переворачивает, но в целом все было круто, все было классно, отработало просто идеально. И вы вот знаете, мне в последнее время реально нравится брать пробой по эфиру, по битку, потому что там можно загрузить хороший объем, да, конечно, там на коме даешь много, но в целом там пробои идут более, я бы сказал, так круто, не то, что там вальте, которая сейчас... Час, вот в последнее время просто неликвидно дневнику трейдер эта сделка выглядит Вот так, здесь я заходил, здесь выходил Получилось заработать 342 доллара И вот, ребята, о чем я вам говорил Есть даже целую неделю там пробои не идут Но стоит вам словить один хороший пробой Вы просто там 7 минуса перекрываете Поэтому ничего страшного, если там что-то не работает Пробой всегда работали Просто сейчас монеты многие неликвидные Там нет объемов, там нет участников нету на ком зарабатывать, как говорится Поэтому рано или поздно вы словите хороший пробой Тут не надо переживать Эту неделю я закрыл Конечно, грустно, если раньше там неделю Закрывал плюс 1000, там 1500 долларов, да, сейчас всего лишь 75 долларов, ну, потому что вот целую неделю Вот минус, минус, минус были, да А тут уже 26, а тут Хороший, конечно, плюс получился, если бы Каждый день хотя бы один пробой шел Так тут все, короче, ну, вот знаете, там в те же лайткоины, там в дудекс не стоило есть, Можно было отдать намного меньше и там был бы плюс больше. Но, что есть, то есть. Но, как говорится, если не получилось заработать на скальпинге, то заработали на средний сроке. Потому что на средний сроки цена ходит уже, грубо говоря, от уровня к уровню. Даже есть там уровень закололи, она все равно потом разворачивается. Не всегда, конечно, так, но много где так. В общем, смотрите, это прошлый видеоролик по средний сроку. Там я закончил примерно на 3000 долларов. Я вам говорил то, что 2,5 у меня там Старт, это бонусные папки, если кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, там прошлый видеоролик, я уже там все подробно рассказывал. Плюс вы лайков навалили и сказали, то, что вам эта тема нравится. Поэтому, если наваливайте лайков под этим роликом, делаем дальше по сроку. Но опять же, я вам скажу, то, что я не все видосы записывал, признаюсь. Сразу, конечно, за это извиняюсь, но в общем, блин, просто как-то, знаете, то записать надо, то записать. И среднесрочные сделки их писать надо прям очень-очень долго. Тут подальше я сразу себе ставлю стоп-лосс, сразу себе ставлю тейк-профит. Вот как выглядела данная формация. Примерно 1 к 2, 1 к 3. Но по итогу тут никакого прям движения вниз не пошло. Цена отскочила. Меня здесь закрыло по стоп-лоссу. Примерно минус там 100, примерно 120 долларов. По итогу у меня на балансе осталось примерно 3,300. И собственно давайте вам покажу следующую свою сделку. Сразу скажу то, что эту сделку я не записывал, как открывал. Я ее только скинул в телеграм канал. Там где публикуются все мои сделки. Вот собственно как эта сделка выглядела. Это инструмент BNX. Как вы помните, я вам показывал то, что я хотел брать пробой вот это вот уровня, да, и говорил то, что там была проторговочка, это просто 15-минутный таймфрейм, здесь это не видно. Потом я вам показывал то, что вот здесь я взял ножик, вот это вы вот все помните, да, и потом смотрите, я просто смотрю то, что у нас берут, собирают ликвидность сразу вот за этим хайм, потом слабо собирать ликвидность уже за этим хайм, то есть здесь уже стопов как-то, ну, было что ли... Маловато, поэтому я решил, ну раз тут все собрали, можно просто вот здесь где-то открыть свою позицию, вот в этом вот промежутке, в целом я вижу то, что инструмент стекает, плюс он ну максимально неликвидный, прям вообще неликвидный, почему он запампился, непонятно, запампился шлайк, он значит должен откатить, поэтому я открываю здесь позицию, стоп лосс я поставил вот в это вот место, за хай И просто начал тянуть вот эту вот позу Я уже на тот момент скриншота зафиксировал 900 долларов Плюс у меня был нереализован 1129 долларов После того, как я часть зафиксировал Я уже стоп-лосс просто перенес безбыток Но изначально он у меня стоял вот за этим вот хаем Я хотел найти видеоролик, но Видимо из-за того, что есть видосы, которые там долго пишутся Они у меня не сохраняются Ну потому что средний срок реально очень сложно снимать Потом объяснять э, на истории скальпинг Это вот там 7 секунд, это бах-бах Показал вот дайте, как тот же эфир ты чисто зашел, тут до секунды 7, наверное, я был в сделке Вот зашел, вот я уже выхожу Все, вся сделка и 300 баксов нарулил а этот средний срок надо все-таки сидеть ждать Сегодня я также показал по эту позицию Вот я уже зафиксировал 1600, потом было не реализовано 1093 и в общем у меня по итогу сейчас на балике примерно 5 200 что-то такое не знаю что то не сходится с цифрами возможно я где-то что-то упустил но актуальный баланс примерно 5 200 это ребята примерно точно такая же ситуация как и предыдущая именно на той логике то что везде надо собрать просто ликвидность и потом развернуться здесь у нас были уровни сопротивления здесь было сопротивление здесь здесь здесь короче я думаю все это прекрасно понимают тут мы пробили собрали ликвидность сразу вкатили то есть как вы видите, чисто собирают стопы, потом идут вкатывают и собирают уже стопы других участников. Тут то же самое. Вот ваш уровень, никакого хорошего пробоя нет. Тупо собрали ликвидность, развернулись. То же самое. Есть импульс, собрали ликвидность и тупо развернулись. Короче, мы уже все, что тут можно, вот в этом вот диапазоне собрали. Я такой решил. Давай я открою вот здесь вот позу. Я вижу, то, что цена откатила. Вот здесь вот открываются и стопик ставлю примерно около 5 долларов. Все, и эту сделку я не знаю, как я долго буду тянуть. Наверное, один к 3 закрою. Вот это примерно сколько... Сколько там? Ну, 4,5 долларов было бы нормально. Я не знаю, упадет туда ПТ, не упадет. Но в целом по риск-менеджменту я себе там поставил, насколько помню, около 500 долларов. 300 долларов. 352 доллара у меня стоп, а тейк у меня в 10 раз больше. Ну, понятно, что я этот тейк ждать не буду. Вот возьму там сколько? 4,5 доллара. Это полторы тысячи долларов. Я, конечно же, не знаю, будут ли у нас такие цены, да, но в целом логику я вам объяснил. Возможно, покажу итог. А, итог я вам покажу тогда в телеграм-канале, окей. Да, там вы посмотрели видеоролик, покажу итог в телеграм-канале. Даже вот прямо сейчас возьму тейк, поставлю на 4,5, потому что я там точно так долго сидеть не хочу в этой позе. В целом вся такая же логика, как и в предыдущем видосе, как и в этом. Все уровни позакалывали, стопы мы везде пособирали, сейчас пойдем собирать стопы вот за этой вот проторговкой. А после проторговки никаких уровней нет, вот ближайшие вот эти вот где-то уровни, вот здесь, да. Поэтому вполне мы можем вот сюда сходить. Сходим или нет, все зависит, конечно же, от рынка, не только от этой самой монеты. Поэтому пока плюсик есть, потом может перегоню просто стоп-ласс без убыток, но в целом, вон вам показал немного еще по средний срок. Если, конечно, хотите больше объяснений по средний сроку, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. Мне лично нравится скальпинг. Это моя любовь, это моя душа. Одна хорошая сделка перекрывает кучу убыточных сделок. Поэтому, как это говорится, forever, что-то так, такое. Короче, все, ребят. Спасибо вам большое за просмотр. Всем удачи, всем профита, счастья, мира, добра и всем пока. Я, собственно, как обычно, погнал дальше слушать музыку и заряжаться позитивным, хорошим настроением.